Здравствуйте! С вами Климат-контроль, наблюдение за аномальными изменениями климата. В текущем выпуске мы расскажем о Тихоокеанском огненном кольце, что происходит там сейчас и возможные причины. За период с 5 по 11 марта на Земле произошло 1550 землетрясений, из них 166 магнитудой свыше 4. Самое сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 марта в Папуа-Новая Гвинея. Мощные землетрясения в Папуа-Новой Гвинеи продолжались каждый день с 5 по 9 марта с магнитудой 5 и более. Максимальная магнитуда составила 6,8. Землетрясение произошло 8 марта в районе острова Новая Ирландия. Однако с большими последствиями было землетрясение в восточной части острова Новая Гвинея магнитудой 6,7. Для сравнения нужно сказать, что в Папуа-Новая Гвинея за весь 2008 год произошло 80 землетрясений магнитудой свыше 5, а в 2018 году за два с половиной месяца уже зафиксировано 83 землетрясения магнитудой выше 5. Отметим, что на другой части планеты, на Североамериканском континенте, в 2017 году случилось 167 землетрясений магнитудой свыше 5. Это наибольшее количество землетрясений за последние 20 лет. В обоих случаях мы видим заметное увеличение сейсмической активности на территориях, входящих в Тихоокеанское огненное кольцо. Но об этом далее. Зимний шторм Skylar принес сильные снегопады в штаты Западная Вирджиния и Кентукки. Без электроэнергии остались 65 тысяч домов. В городе Лексингтон, штат Кентукки, к утру 12 марта 2018 года выпало более 25 сантиметров снега, что на 10 сантиметров больше годовой нормы. Только за первые 11 дней весны 2018 года в США пронесся уже третий зимний шторм. За последнее время по всей планете произошла серия мощных землетрясений. Это указывает на катастрофические процессы, происходящие в земной коре. Ученые обеспокоены тем что это может вызвать цепную реакцию и повысить вулканическую активность во всем мире. Все больше людей начиная задумываться, что нас ждет в будущем. Мы обратили внимание на активность Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Это область по периметру Тихого океана, в которой находится 328 действующих наземных вулканов из 540 известных. В этом регионе произошли около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них. Начиная с 1995 года общее число землетрясений и вулканических извержений в области Тихоокеанского огненного кольца начало возрастать. Теперь вернемся к текущей ситуации. Ученые прогнозируют, что в 2018 году число сильных землетрясений может резко возрасти из-за замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси. Гипотезу связи сейсмической активности со скоростью вращения Земли выдвинули Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Ребека Бендик из Университета Монтана. Их доклад был представлен на заседании Американского геологического общества. Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года. Они выделили пять периодов, когда число мощных землетрясений резко возрастало — до 25-30 в год, при среднегодовом показателе в 15 сильных землетрясений в год. ученые выяснили, что периоды усиления сейсмоактивности начинались примерно через 5 лет после того, как скорость вращения Земли достигала минимума. Сейчас прошло примерно 4,5 года после достижения минимума. Таким образом, согласно гипотезе, в 2018 году возможно увеличение числа мощных землетрясений. Билхэм говорит, что если с начала 2017 года было зафиксировано 6 сильных землетрясений, то в 2018 году их может быть 20 и более. Когда Земля замедляется, ее диаметр в районе экватора сокращается. Однако если талия Земли уменьшается, то одежда, тектонические плиты, остается прежнего размера и мнется, сказал Билхем. Большинство мощных землетрясений в последнее время было зафиксировано в экваториальных областях Земли. Это еще раз подтверждает гипотезу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 В докладе ученых Алатра НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» говорится об активизации Тихоокеанской литосферной плиты в зонах субдукции. Данное событие стало своеобразным индикатором новой фазы сейсмической активности, связанной с ускорением движения этой литосферной плиты. Поясним значение слова «субдукция». Наверное, людям далеких от геологии хорошо известно, что внешняя оболочка нашей планеты состоит из литосферных плит. Они состоят из земной коры океанического и континентального типов. Но не каждый знает, что под водами Тихого океана скрываются сразу три плиты — крупно-тихоокеанская и две поменьше — «Кокос» и «Наска». По периметру этих плит проходит Тихоокеанское вулканическое кольцо — область на стыке океанических и континентальных плит в которых расположена большая часть вулканов Земли и происходит наибольшее количество подземных толчков. Огненное кольцо имеет диаметр около 10 тысяч километров. Как мы знаем, процесс движения литосферных плит происходит постоянно, незаметно для человека. В месте, где происходит расхождение соседних плит, открывающееся пространство заполняется за счет подъема расплавленного глубинного вещества и происходит образование океанической литосферы. А там, где литосферные плиты сходятся, одна из них пододвигается под другую и наклонно уходит на глубину в размягченное вещество астеносферы. Таким образом происходит субдукция плиты. По мере субдукции океаническая литосфера попадает в область все более высоких температур и давлений, где из нее выдавливаются перегретые минеральные растворы. Тепловой поток от наклонной зоны субдукции направляется вверх. Это приводит к образованию магмы. Магма прорываясь на земную поверхность, порождает вулканические извержения. Так, над зоной субдукции образуются связанные с ней вулканы. В Тихом океане находится несколько зон разрастания океанической литосферы, главная из которых – Восточно-Тихоокеанская зона. По периферии океана происходит субдукция этих плит под обрамляющие континенты. Над каждой зоной субдукции протянулась цепочка вулканов. Все вместе они и образуют Тихоокеанское кольцо. Однако это кольцо не полное, оно прерывается там, где нет субдукции — от Новой Зеландии и вдоль Антарктического побережья. Кроме того, ни субдукции, ни вулканизма нет на двух отрезках побережья Северной Америки — вдоль полуострова и штата Калифорния и к северу от острова Ванкувер. Мы пообщались с Владимиром Юрьевичем Кирьяновым, кандидатом геолога минералогических наук, специалистом в области вулканологии а самое главное — добрым и отзывчивым человеком. Во время беседы было раскрыто много важных и интересных тем, в том числе поговорили о движении тектонических плит и вероятности извержения вулканов. Эти плиты, естественно, движение плит, когда эта океаническая плита, как, на эти ленты эскалатор уходит под континентальную плиту, туда, да, под углом 30 градусов, допустим, дискретно, она же дискретно. Потом все это переплавляется на глубине, и в виде вулканов уже извергается на поверхность, почему это Огненное кольцо-то называют, где-то границы, зоны субдукции. Индонезия, кстати, очень интересный вулкан. Площадь Камчатки по территории равна площади острова Ява примерно. И там и там примерно 40 действующих вулканов. И на Камчатке, и на острове Ява. Да? Примерно, видите, одинаковый размер. Угу. На Камчатке живет примерно 300 тысяч человек, все население. да. На, на острове Ява живет 140 миллионов человек. Население всей России живет на острове Ява. Когда мы говорим о вулканической опасности, для Камчатки это больше научный интерес. Вулкан извергался, хорошо, там, поехали, поизучали. А на острове Ява это... Это, каждое извержение – это бедствие, потому что люди селятся всегда около вулканов. У нас очень подородные почвы. Пепел – это готовое удобрение. Италия на Везувию селится у склонах. Япония, Индонезия – все лезут на склоны вулканов. Чем больше пепла, тем больше урожая. Лучше урожай, и не надо никаких там, искусственных носить. Все это естественным путем. Владимир Юрьевич, Спасибо. вот интересно, Вы упомянули в Италии, да? И вот за последние годы там достаточно серьезно участилась сейсмическая активность. Какая ситуация там с вулканической активностью? Потому что страна находится в зоне действующих активных вулканов все-таки. Самый опасный вулкан, конечно, Визуи в Италии, потому что он в 1941 года не извергался. Чем дольше вулкан действующий не извергается, тем больше энергии накапливается, и тем сильнее будет следующего извержения. извержение. Визуи вообще пора уже извергаться, знаете так, чисто по... Да, здесь поднять хронологию его извержения, пора уже извергаться. И визуэй опасен еще тем, что, ну, во-первых, Неаполь рядом, там 3 миллиона на живет, и везувий опасен тем, что по, по всех видов вулканической опасности, которые там бывают: грязевые потоки, выпадение пепла, при поток, потоки, когда раскаленный пемза там со скоростью больше 100 километров движется по склону вулкана. Да? вот все эти виды опасности, они все могут быть при извержении везувия. Понимаете, он собрал в себя все, что тут может быть, все может случиться при одном извержении. И второе, там есть флигрейские поля, область такой область флигрейских полей, да, это уже в районе Неаполя. Какие как раз землетрясения происходят. Там очень было сильное извержение примерно 30 тысяч лет назад. Yeah. Юмор, интерес к другим людям, вообще интерес к жизни в целом. Знаете, наверное, это такой должен быть большой интерес к жизни к общению с людьми, И открытость, открытость, доброжелательность. Это все объединяет людей. Если было бы это у всех, да, то это все в целом сделать, потому что нашу жизнь бы лучше. Все это желательно. Быть всегда доброжелательно настроенным. Ко всем идут образовательные настроение. Это, это такие качества, которые позволяют человеку выжить в любой ситуации, в любой части земного шара, если, с, вообще если, с, люб, с любыми людьми.